Всем привет, дорогие друзья! Что происходит с миром, я честно не знаю. Я вижу сам, как и вы, необычные видеосюжеты, которые вообще объяснить очень тяжело. Но мы сегодня с вами попытаемся. Поставьте лайк, или подпишитесь, или оставьте комментарий. Этот необычный видеосюжет был сделан в Канаде. Группа людей засняли эту картину необычным путем. Я честно не мог поверить, что это такое. Но оказалось, что вертолет залетел в это, можно сказать, кольцо и исчезло. Помимо того, что происходит в нашем мире, это очень тяжело понять, что в одном месте торнат прям штук 30-40, в другом наводнение. А что вообще происходит с миром? Скорее всего, мы в какой-то игре. И здесь решают, скорее всего, не люди, а совсем другие иные существа. С 2011 года была сделана карта, и вы не поверите. Соединенные Штаты по НЛО побили все мировые страны. Вы не поверите? Но больше всего замечали на зоне 51 эти корабли, но и даже в Канаде были. Скорее всего, власть поделена другими инопланетными существами, и они телепортируются через другую, можно сказать, необычную сторону. Это очень странно видеть то, что происходит. Китай также заявил о том, что они видели, как необычный портал появился мгновенно. Ни спутники, ни радары не видели эти объекты. Но вы видите, как огромный космический корабль а имени НЛО залетает в этот портал. После этого все исчезает. Тогда же китайские военные... Нажали тревогу. Местные жители видели эту картину как страх и ужас. Но на самом деле НЛО улетело. Вы видите, как открывается портал. Какие-то необычные огни установлены на этом, можно сказать, портале. Честно, объяснить я не могу ситуацию о том, даже что я сейчас вижу. Но это только первое. Истина, которая скрывается от нас. Но самое интересное, все знают про НЛО что в Китае, что и здесь. Но никто не говорит правду, что происходит. Это только было начало 2020 года. Но теперь самое интересное. Потерпел, можно сказать, необычную, но очень странную историю, один необычный объект. Людей обманывают то, что множество странных кораблей прилетают на Землю, и их очень много. Мы видели, как множество НЛО просто-напросто, можно сказать, как у себя дома, прилетают. Мы видели, как объекты НЛО выгружают необычные, огромные, овальные, можно сказать, Какие-то необычного происхождения, существ, которые находились в этих капсулах. Мы видели, как множество тайн, которые считали, что это шутка, но на самом деле оказалось правдой. Объекты НЛО по всему миру делают так, чтобы они могли управлять людьми. Не так давно было сделано очень странное заявление. Парень, ученый, со своими коллегами пошел в горное необычное место. У него резко заложили уши через несколько часов. Он прям не слышал какой-то необычный звон. Но он понял, что рядом с ними что-то есть. И он нашел пещеру. И в этой пещере множество останков каких-то существ. Но это только первая половина части, которая... Я вам рассказал. Но самое страшное то, что множество НЛО кораблей падают сами. Реально они падают. Их никто просто-напросто не сбивали. Есть такая интересная, что в какой-то, можно сказать, мировом сообществе война идет за другую галактику. И скорее всего вот эти необычные корабли это дроны. И они падают штабелями. Я, конечно, не мог поверить своими глазами, когда это узнал и увидел, на эти кадры, которые вы видите, Франция 2021 год, август. Объект НЛО просто-напросто падает, и он взрывается. Но что самое интересное, вы не поверите, снимали-то американские ученые. Никто не может дать объяснение, почему все это происходит. Никто не даст. Мы живем в таком мире, что думаем, что Земля круглая, оказывается плоская. Мы думаем, что ракеты не летят, потому что купол стоит там. Мы не можем думать. Мы... Чем больше в интернете мы смотрим, тем больше информации у нас в голове. И это субъективное мое мнение, дорогие друзья, о том, что я вам показываю. Если вам интересно и очень было очень интересно, страшно смотреть, то поставьте лайк и подпишитесь, чтобы вам было дальше что увидеть. Ну а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь, потому что тайное НЛО, что мог, ты и показал.